Всем здорова, с Алигинтера94 сегодня у нас реакция на Мармока, Red Dead Online ПК, марка Сухие Ноздри. На ПК он вышел относительно недавно, в Epic Story, по-моему. Потому что очень долго говорил, что это будет типа эксклюзив для PS4, и тут бы прекратилась. А, дайте смотреть, что нашел Мармок, какие баги, потому что при переносе с консоли на ПК частенько бывают баги. Давайте смотреть. На <сёжит> твонья! <сёжит> <сёжит> <сёжит> RDR2. Я, как существо, прямоходящее с того <сёжит> самого, <сёжит> момента, научился пользоваться календарем, стал ждать выход RDR2 на ПК. Да что там, мы с друзьями все ждали эту дату. И вот момент наступил. Давайте играть, начнем все одновременно. Давайте одновременно. Ну, давайте, а потом друг другу подрочим. Что? <сёжит> <сёк> Три, два... Что? Что? Погодите! А давай. <сёк> блин, да блин! Один! Что, нажимайте быстрее! все Всё, нажали! Я не могу принять лицензионное соглашение. Слава! <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> Он нажмился на ловушку! <сёк> Ух! <Вы> <сёк> можете, <сёк> кстати, многие столкнулись, я <сёк> так, так читал отзывы. отзывах. Бока, боже, как это круто! Как это непривычно! Как это круто! Ну, ты же уже играл на PlayStation 4, по-моему. Я просто не понимаю. Завали ебало! Ублюдок, <смех> это у тебя все проблемы, у меня мышку свою блядскую просто вижу. Я лошадь вижу, я взбираюсь на лошадь, закрой рот. Но, как оказалось чуть позже, в этой игры большие проблемы. Например, да, с, себя, с оптимизацией, у которых FPS падал почему-то очень сильно разного типа. ваги и вылеты, а у некоторых она и вовсе не запускалась. Mm -hmm. Кстати, еще я не знаю, где запустить интро в этом видео, потому что первый момент ну очень длинный, а посередине не хочется, поэтому я решил, что запущу интро где-нибудь совершенно рандом, прям сейчас. Всё, я типа с вами в Тут челик в воздухе стоит нормально, а он сидит даже. Это я, наверное. У нас лагерь не подгрузился просто, он, в воздухе сидит, он медитирует. Я первый приехал. Что происходит, блять? <связать> вот он меня стреляет! Меня Крипс убил! этот Крипка добрый, который за лагерем присматривает. За что? <связать> да не <я связать> знаю, он всегда добренький был, старичок. У меня здесь 40 FPS. Что с этой игрой? Вот у да, меня тоже 40. Ну Бля, чем Бля. больше народа, тем меньше FPS, да? Опять? Почему так реагирует назвать? Лассо! Почему так мало? ФПС, Все же нормально. Гонки на лошадях. У меня и настройки сбросились. То есть у меня стоят стандартные настройки средние. Я ну 30 FPS, вы серьезно? Как мне чё, для подписоты 30 FPS записывать? Ровно 30 фпс. Неиграбельно. Где обещанный 60 на да. ПК, ёпты? У них тоже, у вас тоже 30? У меня 42. Чтобы да на надо! Чтоб вот, вот, не мучился. 30 Fps, какое же ты... мыло? Бля, нахуй меня убили-то, я только дошел. 30 FPS, нахуй! 30 FPS, блядь! Да не орит, да. Мармукабальбит. Какого хера 30 FPS? У меня такая же хуйня. Опять его Криспу убил. Криспу убил. Просто так. Если у меня будет сейчас FPS 60, а у вас 20, то... Да не будет. У меня вообще 20 стало. Ах, зачем я, я перезаходил? Ман... И мышка появилась! А зашибись вообще! Охерите, зачем я перезаходил вообще? Да, Сделал только еще хуже. Я обрыв! Ну марин стоит. Что происходит? Что ты нас? Почему стреляют? Почему меня бьют? Почему. Что я им А кто это? Что я им сделал, блять? Тебя просто все обняли и начали. Бить давайте просто, ну, так играть нельзя в любом случае. Что-то сделаем, либо ли в нем, либо решим проблему, потому что так играть я не буду, да, я просто сейчас вы... тоже не буду, это ну типа я... это пиздец. Потом мы пошли в Майнкрафт В другой раз. В общем, Rockstar оперативно выкатили горячий патч и вроде бы проблема с FPS ушла. Но только с ним. Я тут просто застрелил. Все работает. Блин. Почему нельзя Куда было кинувать? это сделать, сука, сразу? Я Ничего, что-нибудь в вертуху прописать? Не мне, не нравится мне нравится в этой игре нож. <говорит> <говорит> Ах ты, сука. Ты, <говорит> За что? <разруширайте говорит> это меня. Пожелюсь. Иди сюда, сука. Блядь. У вас не не вкусно. Я спасу тебя. Я спасу Ой, тебя. Что? Что? что ты делаешь? Да что ты толкаешь друг друга? Закрутил мои ноги. Вот на ПК самих лагов больше, чем на AOC. консоли. Просто рукояткой. Что за... А непонятно, что... Что вы делаете? Запад, сучка. Пахнет приключениями. Да я блядь. Что? Почему я улетел куда-то? Бар, бар, бар, салун. Пошли. О, он такой классный. Салун. Вот понимаю. Здесь есть покер. Да какого хуя? Я его заблудил. Я его заблудил. Тип ебашит. Вот это, я понимаю Ерки, да Джанка, Спасибо. А, они в онлайн а играют. Ты типа не мог, что -то что -то не, не сорвался, Бля, это говно, блядь, оно даже. Ты сюжетки тут практически нету. Ты бля, пошел нахуй. типа как GTA Online Делал что хочешь. Драко баре! А я как хуй А он своего прирезал, да? по-моему Как ты меня зарезал, блядь Как ты меня зарезал? Я не поймал. Драко баре пуху! Все что-то пытается гулять Как ты меня зарезал? Ребята, к нам еще парень приехал. На парень пришел. Да он мирный, нормально, он виски идет пить. Да, сейчас начнется после виски. Он заказал, он заказал, бухает. Что происходит в этом? С Смотри, смотри, он уходит. Он про. Да кто его? Опять этот? Он Кто это? Кто это, блядь? Что? Выносишь плюс один, а? Что? Кого я, кого я повезал? Кто это? Ты сейчас пришёл выпить бур... Это тут честно! Насть! Не повезло чуваку. Зашел туда, а там Marmok склад. Нормально, дун морковку. Пожуй морковку. Дайте морковку, уж лошаду гостить, хотя бы я не знаю. Не дам, ты на них садишься. А Вся ты далеко от нас отстал, что ли? Я на месте. Как? Как? Ты фаст взял? Нет, я пробежал на лошадь. Вернули просто не туда, я же сказал, Нет, ты не туда. Кого то ушиб? А, это Джохан. Мне дали опыт, меткий глаз. Вы повернули не Дают опыт за убийство друзей? Нет, это ты не там. Что с этой лошадью? Да, не Фигеть! Ты нахуй это... У меня лошадь запаковала. лошадью? Они недоверен, да. Так вот, я не досказал. сказал. Нам надо было, когда мы создавали персонажей, посмотреть и выбрать какие-нибудь ники с вестернов, чтобы у нас прям эти такие имена были, и мы общались так. Ладно, а тогда я буду Марко Мерзкий Марко Мерзкий Януш. А я кто? Может быть, дадим Джонни... кому-нибудь прозвище Кривой индейца? Глаз. А Джонни нет, Кривой я... Глаз. Мне нравится, блядь, почему? Джон... Джонни Кривой Глаз. А ты Марко как? Я еще подумаю над кликом, Марко про... мерзкий анус, да? Ну мерзкий анус, это банально, типа Марко сухие ноздри, блядь А, это вот поэтому рот, оказывается Я Марко кривой глаз, потому что однажды Ты Джонни кривой глаз я Джонни Кривой Глаз, да, потому что в баре я случайно посмотрел на жену свою. Ну, одним глазом, типа, чтобы. Да, и потом мы с ним замесились, так, я его связал, короче, после этого сразу. И после этого сделал вот это, да? не нравится. И его жену, не Хорошо, а Олег кто? Грег Освальд, Освальд. Освальд, типа, нормально. Освальд. Вот ты сказал Освальд, и мне что-то прям... А, а Дональд что то такое, О... Ол... Ольга. Ольга, зажимись с из из Вестерна. Ольга, сухая киска, все плохо. Я, я... Ты просто убьёл его за это. Ну это полиция отлично, да все похер, я свои ноздри уматываю отсюда. Бля, Ты хотел разборку, получи, блядь. Я... Мои ноздри всегда не намокают, блядь, понимаешь, Джонни? Моя репутация, как и мои ноздри, блядь, всегда сухие. Хорошо, кто ты будешь? Давай, О... Освальд. Оскар, а может, Оскар? Оскар, да, Оскар тоже неплохо. Оскар мятое ухо. Подойдет? Нет, это ухо. Почему это ухо? Твердый булки. О, Оскар твердый булки. Так, давайте, давайте мы, так, подытожим. Значит, я... Джонни Ты Джонни кривой глаз. Я Марко сухие ноздри. А этот Оскар твердые булки, твердые булки. Наша банда в сборе. Банда в сборе. Кого-то не хватает. чтобы не делать? Банда. С кого начать? Где Крейг? Завоевать эти земли. Конопаты. с обычной драки на улице. Начнем тогда с нас. Да ты как же? Борму как всегда. Первая очередь по своим стрелять. 15 долларов и 180 экспен. Здесь ничего нету да. из стр... Я хочу в город. Давай по залутаемся травами. У вас ничего нету, давай просто. Да, бы... Давайте <свят> поле найти. Во, поле, полянки. Вот прям просто в поле уходишь и ищешь. На, на, на среднюю кнопку нажимаешь. Надо именно зеленую. Смотрите, я прям вижу, что Бог меня направляет туда к свету. <свят> Пойдем туда. Смотрите прям там пятно такое солнечное, красивое. Ну, я же, что я говорю, да? да Вау. Прям, вот, вот, вот, вот. А Том Блитевич... Сука, блядь! Ну, остановился, кстати. А это уже сатана нам перекрыл дорогу. Ух, перепрыгнуть, а? Это был знак, не надо это делать. Сука, не Так, парень, моя лошадь умерла. Знаешь, что это означает? У нее есть она, Слышишь, подожди, иди сюда. Я хочу проверить, какого на стоим пизжи. Иди сюда. Я? Смотри, да. Отходим на 10 шагов, короче, понял? Затем Артем считает трех. И... Я хуре ули! Артм считает трех, короче, мы только на счет три поворачиваемся и целимся, чтобы вот тут, типа, ну, И, да, и да. стреляем, да. То да. есть стоим спиной, да. Стоим спиной, да. Давай дойдем на 2. расстояние, определяем. Раз, два, три, четыре. Да, и похуй шаги просто. Падай. Хорошо, хорошо. Давай. Шо. Раз. Два. Это же Марвок выстрел первым, да? Нормально. Не, не, это было жестко, это было жестко. А почему с дробовика стреляло не с пистолета? Погоди, погоди, погоди. Дай уточню один момент. Кукушка среагировала. Я спиной, но камеру можно разворачивать. Нет. Спиной стоит. Хорошо. Так что этот раунд не считается. Вы готовы? Да, ладно. А мы должны рандомно. Где я, блядь, не туда смотрю? <смех> <смех> <смех> Пошляпу снял, блядь. О, снял, блядь. Ну, такие, у... стену, такие ворота, Здесь да? Здесь нету стен. Куда ты повернулся, блядь? <смех> я не знаю, я 360 сделал. <смех> <смех> давай <смех> не <смех> двигаться. <смех> типа, блядь. Смотри, как мужчины, и стреляем. Ой, блин, ладно, давай. Новые правила. Можно приседать, <смех> можно приседать просто. Окей. Че ты опять сейчас в мормок выигрывает? Не умеешь прыгать, сука. Не научился еще. Где 360? Артем. Я жду, Артем. Да быстрее, ты что не слышал? Так и стоит. Что Я такой разворачиваюсь. Артем, я жду, я выстреляю. Я слышу, Чащешь такие уха, Джонни мятая ухо, блядь, просто. На диком западе приходит старик, говорит, написывает, ну, стреляй, блядь. 2-0. Стой рядом с ним, Т ⁇ ма. Стой рядом с ним, с этим лухим, да, сын. Да, я готов. САМЫЕ МЕТСЕГЛАВНЫЙ <связь> ДИКОМ ЗАПАДЕ Блядь. А мы сейчас типа куда? Марко сухие ну, нозли побеждает эту, на, <связь> Не, не ставим метку еще. Я поставлю, естественно, вас не видно будет Отряд а, а, мистер, а, мистер мормоха? Она... Блин, су... А не, она далеко Ребят, мы долго скакать будем, надо фаст трейл Олег, смотри, охуеть! Олег! Олег! Что? Он вернулся уже, забей, он просто не крутит Кидай! Кидать? Конечно, Артем за там <смех> таймер, бля, взял, вниз. Валика им кидает. Пам-пам-пам-пам-пам. Музыка всё. может быть под авторскими правами. Спасибо за просмотр, друзья. На этом, пожалуй, все. Но РДР еще будет на моем канале обязательно. Он мне очень сильно понравился, иначе да Еще на PS4 те Несмотря на все его мажорные недостатки. Я надеюсь, в скором будущем мы будем. И все будет, пуки тралала. А еще я очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео. На этом, пожалуй, все. Здесь был гребаный и РДР онлайн на пока. Всем пока. Прикинь, училк спрашивает, почему Контрошу не сделал, ты такой. Я видел будущее, у меня ничего не получится. 2019, депрессия сводит Мармок с ума. 2020, Мармок нашел баги в депрессии, сделал ее с ума. Никто, вообще никто. Никто, никто, абсолютно никто. Копирайт. Бэйда а к тержал своих мармоха, блин. И почему Джохану все время достается от Мормока? Все время в него стреляют, все время его подрывают. Тут... Почему именно джохану? Почему не Олегу, например? Непонятно. Ну а я говорю, тут, то -то, что и переносе на ПК, частенько возникают баги. Вот. Потом все время залатывают там патчами. Ладно, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, спел, короче не просто видео, спойгрунтать, подписывайтесь на Мармока, пишите другие мои каналы в соцсети и до следующего видео.